Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке. Я прислушалась к вам всем, о том, что я очень много говорю и им очень мало показываю. И вот сегодня я хочу показать ту бесплатную еду, которую детям выдают в США во время пандемии коронавируса. Сразу хочу оговориться, такой небольшой плюсик в в адрес американского правительства, люди в Америке у которых небольшой доход, у них дети получают субсидированное питание в школах, то есть оно бесплатное. Американское правительство рассчитало, что это где-то 5 долларов 76 центов в день и соответственно в школах они не питаются и все эти деньги пришли на карточку, так называемые food stamps, которые получают родители. Вышло это где-то 380 долларов 380 долларов за вот этот весь период, когда дети не учатся, находятся на домашнем обучении. Соответственно, родители эти деньги могут потратить в любом магазине на любые продукты питания. Их нельзя потратить в ресторанах, но готовую еду в магазинах вы также можете на них покупать. Дальше, что касается той еды, которую я вам сейчас покажу. Вообще, когда это все здесь началось, сразу по всем, ну, по нашему школьному округу, я не буду говорить по всем или не по всем, но по нашему школьному округу разослали письма, что вот с понедельника по пятницу, с 11 утра до там часа дня приезжайте и берите еду. Не надо никаких документов, ничего. У нас есть хайску, в которую ты подъезжаешь, там вот очередь на машинах, и тебе люди выдают еду на день для двух детей. Сначала первый месяц это было, что тебе нужно этих детей привозить с собой. Документов не надо, ты просто говоришь их имена, говоришь название школы, в которой они учатся, и тебе выдают эту еду. Через месяц, я не знаю, что случилось, они написали, что эту еду будут получать только те дети, которые получали субсидированное питание. Это продлилось неделю. Видно, они отдумались, передумали и сказали, что нет, ребята, кто хочет, кому это нужно, кому это необходимо, мы выделяем два дня. Это понедельник и среда, когда мы будем эту бесплатную еду для ваших детей раздавать. Не надо возить ни детей, ничего. Просто подъезжайте и говорите количество человек. Ни имен, ни фамилий, ничего не надо. Приезжаешь на машине говоришь, у меня там 5 детей. И тебе на пятерых детей выдают эту еду. Какая это еда? Смотрите здесь. Итак, ребята, давайте посмотрим, что же они дают. Это вот такой PBJ, это у них называется. Это сэндвич с джемом и арахисовым маслом. Честно могу сказать, есть это невозможно. Я не знаю, как, кто это ест и как это едят, но вот американцы такое любят. Я не раз видела, как на моей работе люди такое приносят на снег. Дальше. У нас тут э, томаты черри. Поскольку у меня двое детей, вы видите, там почему-то... А, их 4, 4 порции. Два вареных яичка. А, сок яблочный и апельсиновый. И а, это cereal. А, фрукты, апельсины, яблоки. Вот также порционно уже разрезанные огурец, огурцы. Вот это молоко. Из вавой Low Fat Milk. Значит, с меньшим процентом жирности. Мы, конечно, такое не пьем дома, потому что мы предпочитаем более жирное молоко. Но вот когда я варю кашу, я соединяю это один к одному. И обычно молоко с водой. А вот с таким молоком ничего не надо с водой мешать. Можно просто его использовать. Конфетки-снеки. снейки. снеки какие-то еще конфетки, еще конфетки, еще конфетки. Две вот таких вот булочки с, с корицей. А, тоже какая-то фигня. Вот это вот а, изюм. Вот это сушеный крембер клюква. Два вот таких вот бутерброда с ветчиной и сыром. Как я понимаю, в каких-то лепешках. А, сейчас давайте дальше посмотрим ну и целая гора всяких чипсов вот давайте посмотрим что такое у них подразумевается под горячим обедом а, вот это hash browns картофель короче это отварной картофель натертый на терке или и обжаренный в принципе я люблю это дело какое-то печенька какая-то булка и чеки нагетс ну какие-то куриные обжаренные тоже нагетсы ну вот в принципе я вам все показала я сразу хочу оговориться мне она не очень нравится и мы не всегда туда ездим, но, допустим, подруга у меня говорит, да поезжай, возьми молоко, хотя бы сделаешь из него творог. Но я не очень, наверное, хорошая хозяйка, то есть вот эти все закатки, вот эти все переработки молочки, мне тяжело даются. Плюс я хочу сказать, я видела продуктовый набор, который выдают многодетным семьям в Москве. Мне он понравился больше. Сразу могу сказать, мне он понравился больше, но это только многодетным семьям. А если у тебя не многодетная семья, тебе и ты потерял доход, тебе как бы кормить детей не надо. А, помимо этого всего, я хочу сказать, что... Наверное, даренному коню в зубы не смотрят. И, наверное, надо сказать спасибо. То есть, если родители потеряли доход, и по каким-то причинам государство им никак не помогло, то есть они только устроили примерно на какую-то работу, Подали на безработ... пособие по безработице, им сказали: Не, ребята, вы там полгода не отработали, или сколько-то там не отработали, вам это пособие не положено. Хотя говорят, что 600 долларов все равно положено всем то, конечно, это хорошее подспорье, да, когда тебе нечем кормить детей, наверное, это не так уж и плохо. Ну, вот такое у меня получилось видео сегодня. Скажите, пожалуйста, я вот знаю, что в России наконец-то стали выделять по 10 тысяч на ребенка. Маленькие деньги, но это все равно что-то, понимаете, все равно небольшой сдвиг Лучше, чем никакого, я считаю. Поэтому, ну вот как-то так, скажите, как вашим детям помогают в России. Может, многодетным или больше. Все-таки у нас многодетных семей не так много. Хотя, наверное, родителям, которые решили создать такие большие семьи, надо поставить памятники. но ну, это я так считаю, потому что психологические, физические затраты на обеспечение, обучение детей... Колоссальный. Поэтому скажите, а как вот вам помогают продуктами питания, деньгами, что сейчас вообще происходит в России или что происходит там в Украине, Беларуси, очень интересно на самом деле, хотя что там в Беларуси, по-моему, даже коронавируса-то нет, не дошел до них. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Если не понравилось, ставьте пальчики вниз, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам дальше рассказывать про жизнь мигрантов в США. Пока-пока.